Всем привет, с вами Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель-эксперт в области YouTube. И сегодня мы поговорим о том, какие же бывают виды коллаборации. Но для начала давайте разберем, что такое коллаборация для кого-то. Возможно, кто-то слышал первый раз да, слово «коллаборация», но кто-то не знает, что это такое. Коллаборация переводится с английского как «сотрудничество». Коллаборация YouTube – это обмен подписчиками и зрителями, которая проходит в формате съемки совместных видеороликов. Обмен аудитории достигается за счет привлечения к своему творчеству таких же блогеров схожей тематики. Авторы снимают совместное видео, затем добавляют его на свои каналы или делают пиар и перелинковку со своего ролика на видео, автора и так так какие же бывают виды коллаборации первый вариант это совместное видео подумайте что полезного и нового ваш союз может дать подписчикам запишите ролик на эту тему с другим блогером и выложите на свои каналы например вы ведете блог о путешествиях по байкалу а ваш партнер выживальщик можно записать видео о том, что делать, если человек оказался на озере без еды, воды и связи. Возможно, вы задались вопросом, как это сделать. Напишите план, план съемок и сценария. Подумайте, какая техника вам понадобится и найдите ее. Не бойтесь привлекать сторонних специалистов, если нужно, операторов, гримеров, помощников. Второй вариант коллаборации это конкурс, Устройте соревнования между вашими подписчиками и поклонниками другого блогера. Каждый из вас может записать видео анонс конкурса, также можно сделать совместное видео о нем. Такой формат позволит вашей аудитории познакомиться с каналом партнера, а его подписчикам узнать о вас. Как сделать? Перед началом проекта проведите анализ интересов аудитории, Например, если вы работаете в сфере бьюти-блогинга, в качестве приза вашим подписчикам может понравиться косметика определенной марки. Если рассказываете о путешествиях дикарем, вместе соберите и разыграйте набор начинающего выживальщика. Третий вариант коллаборации это упоминание видео. Расскажите в своем видео о другом блогере. Дайте ссылку на его к канал или новый ролик. Либо вставьте нарезку ярких моментов из его видео. Ваш партнер должен сделать то же самое. Это поможет подписчикам познакомиться с каналами каждого из вас. Как сделать? выберите любой уместный повод для упоминания например подготовьте рассказ о партнере накануне нового года 8 марта 23 февраля или любого праздника тематика которая схожа с вашей дайте на него ссылку и расскажите как именно он поможет подготовить подарки четвертый вариант коллаборации это челлендж Устройте соревнования между вами и другим блогерам. Это может быть как одно видео, так и цикл. Например, если вы оба ведете блог о беге, заранее выберите приз и устроите марафон. Как сделать? Снимите видео и расскажите о нем о соревновании, а лучше покажите его. Каждый из вас может также снимать подготовку к челленджу в течение недели или двух. И. Пятый вариант коллаборации это совместный рекламный проект если у вас уже появились рекламодатели предложите им записать видео с еще одним блогером тогда конечно нужно будет делиться с ним гонораром да Ну и цена конечно будет выше как делать, сделать вместе видео с рекламодателем да и партнером составьте сценарий видео и напишите его Проанонсируйте ролик в Телеграме, в твиттере в общем во всех социальных сетях выложите на своем канале напишите об этом да? в описании укажите всех участников видео и дайте ссылки на них и конечно же у вас тут возникнет вопрос как же подготовить совместное видео анонсируйте совместный проект делайте это на страницах вконтакте в инстаграм в твиттере в, инст... в общем во всех социальных сетях и расскажите читателям о том что и с кем вы готовите подготовьте stories пишите за несколько часов предупредите свою аудиторию о релизе выложите трейлер за сутки либо сделайте пост уже по факту выхода видео Держите подписчиков в курсе съемочного процесса. Выкладывайте, я уже сказала, сторис, фото и тизеры. Отмечайте на них партнеров и просите их делать то же самое. Это привлечет к проекту больше внимания. Когда будет известна дата выхода ролика, расскажите о ней подписчикам в соцсетях. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать о чтобы узнать первым с кем сделать коллаборацию и как выбрать блогера всем до встречи